Давай вопрос. У меня вопрос. графен а, в чистом виде в природе существует, наверное, два. Потому что тот, кто попадает в какую-нибудь структуру, то есть его же, правильно, у него один электрон фактически свободный, правильно? Ну да, он размазан по всей ну, системе. Есть, он, но он находится при этом в пламентной зоне, правильно? Да. То есть это значит, что он ну, химически соединяется с любой молекулой, которая и не хватает электрона? Нет. <свят> Нет. <свят> <свят> <свят> <свят> <Г> <свят> говорят, что… Я, я химию не очень хорошо знаю, но то, что я читала, до <свят> того, что… Сейчас, не, не перебивай, пожалуйста. То, что я знаю, то, что он химически стойкий. То есть химически там, каким-то кислотам или чем-то, то есть прицепиться к его своим свободным электрончикам и оторвать их, и вместе с ним все остальное порвать, не получается. Он химически стойкий. Как это, почему так происходит, я тебе не смогу объяснить. Нет, оно на воздухе, вот экранчик, он на воздухе, ничего с ним не случается. Это графен, да? а под ним сенсорный экран, ага. ну, то есть, ну, сенсорный обычный. Ага. Круто, круто. Ага. Да. Вы рассказывали о функциональном графене с атомами водорода. А да. идея какая? По функционализации его какими-то другими атомами, да. атомами есть? Или есть. Вот, атомы водорода цепляют, атомы кислорода и группы О. OH. Ну, это то, что легко к нему прицепить. Но больше всего понравится ну, то, что я читала атомы водорода, в этом как-то уже хорошо продвинулись. Может быть, я просто видела статьи, в которых с атомами водорода хорошо продвинулись. Но ну, он даже получил свое собственное название. Называется графан. Такие материалы. Так, а это делается просто ради того, чтобы посмотреть, будет это существовать или нет, или с какой-то целью? С целью, чтобы получить щель. Если на щели мы на этом можем делать уже приборы обычные полупроводниковые. Нет. Да. Можешь крахман защищать от радиации. Я, кстати, не знаю. Он прозрачен. Он прозрачен. Его прозрачность там 95 Ну как это относится, вот? к радиационному диапазону. Но он же не очень плотно. Короче, плотно. Нет, ну то, что плотно, это само, но это всего лишь один маленький слой. 95% излучения проходит. Он, по-моему, чуть-чуть больше инфракрасного задерживает. Вот. Лучше даже отражает инфракрасное чуть-чуть. А вот то, что там ниже частоты, радио я не знаю, честно. Да. Сложность его получения, от технологического процесса, что мешает? Сейчас, ну, буквально, вот это, вот тут 75 сантиметров получили пять лет назад, 2010 год. Как раз перед тем, как была дана Нобелевка. Сложность в том, что это экспериментальные установки, то есть они где-то стоит ты может это получать. Сделать это производственно, наладить так, чтобы это было массово. То есть, если ты хочешь сделать себе там 5 километров, 100 квадратных метров, у тебя там завод. Хочешь сделать там 120, ты чуть-чуть там добавляешь, и ты можешь увеличить, как бы масштабировать производство. Вот это еще не налажено. То есть, разработали много разных методик, как его получать, пытаются сейчас сделать так, чтобы это были масштабируемые методики, и ты мог просто сделать завод, который будет это производить. Да. А из чего его получают? То есть, именно обработка именно графита, или... Там другие методики. Графит не трогают, потому что это слишком… Ну, это надо просто скотчем сидеть, играться. И, ну, они так называемые химические методы. Ну, таких основных два, которые, которые я разобралась, которые мне понравились. Первый – это осаждение из метана. Метан – это газ. H до H4. 4 Если он нагреет до высокой температуры, он разлагается на углерод, ну и водород, и углерод осаждается на ту подложку, которая у тебя есть. И если правильно наладить процесс, будет осаждаться именно монослой графена. Второй метод это корбит кремния. Это кремний и С, ну, то есть углерод. Если его нагревать, взять в общем, пластинку этого карбида кремния, его нагревать то на поверхности в ну, связи начнут распадаться, будут образовываться углерод отдельно, кремний отдельно. Для кремния это очень большая температура, он начнет испаряться, просто вылетать, а, а углерод оставаться. И укладываться тоже вот эти шестигранники, то есть тонкий слой. А вот методы отделения, это уже там, там тоже всякие полимерные пленки. Вот эта технология по 75, я не знаю, как именно они напылили, они сделали, наверное, скорее всего, через углерод, ну, через метан, они напылили на медную фольгу тонкий слой углерода, ну, в общем, графена. Приложили полимерную пленку, она прилипла к ней, на валиком покатали. То есть специально мне такая машинка интересная. Ну, как, как, ну, в общем, валик. Ну, когда белье высушивают, только потехнологичнее, оно прижали. Потом определенными методами растворили эту фольгу, какими-то кислотами, растворили эту медную фольгу, у них осталась полимерная пленка. И графен. Потом они сверху приложили нужный им слой, то есть сенсорный, который им нужно. Другими методами растворили эту поли лишнюю полимерную пленку, и у них уже остался сенсорный экран, покрытый слоем графена. То есть это вот несколько таких этапов. И такой еще вопрос. А меняется ли как-то его свойство в зависимости от формы и размера молекулы? То есть это как одна большая молекула? как-то меняются его свойства меняются если мы берем тонкую, пласти... тонкую ленту mm -hmm. то зависит, зависит от того как она тонкая у нас вот меняется зонная структура у нас появляется щель то есть он был полуметал становится полупроводником это в общем то очень сильно меняется да вот да вот раз у кофе не пропускает никакие вещества то есть Электроника – это хорошо, но если сделать, грубо говоря, перчатку из этого материала, можно сделать универсальную химическую защиту, то есть опускать руку в светло Я думаю, да. Я просто об этом Я не читала, такого, но, наверное, может быть, да. Я думаю, если опустить вот это в короборацию, то там будет очень хорошо. Да. Получается, графин можно получить все, что содержит углерод и соединение, да? Нет. 2 h 5 oh Это зависит просто от... с вот сметаном 4 там, там такая хитрость, что если будут другие температуры, то у нас графит будет свар, сфор... он будет скомковаться и получается графит в несколько слоев. То есть это очень Мы долго не могли его получить, все пробовали, пробовали, и в конце концов подобрали, как сделать еще такой вопрос. А я не спрашиваю, что там между аккумулятором и конденсатором? Не совсем. Я, честно, я не буду отвечать на этот вопрос, потому что я не люблю электротехнику. Вот там, да, вот человек есть. Только емкость. Емкость, просто да. Просто название современных электролитических конденсаторов сверхвысокой емкости. Вот, ну, принцип работы, по сути, такой же, просто используются новые материалы, новые диэлектрики, и там процесс Насколько я помню? Я могу жираться, но есть еще вопросы про хозяйственные пакетики для котов? Что-что? Насколько легко из графена нанотрубки сворачивать? Нет, проще делать нанотрубки без графена. Там Есть технология, когда нанотрубки разворачивают графен. Просто, когда пытались сделать графен первые, скажем, варианты, получались нанотрубки. Хотели графен, получались нанотрубки. Вот и все. Дальше. А вот когда вот этим методом м, разложения метана получает графен, что у него на концах, он же еще не, функци... не функционализированный, правильно? Ну что да, там ну, то, что я читала, на подложку именно оследает вот этот углерод, шестигранники, и нет никаких концов. Он сразу оследает вот этими шестигранниками, то есть это тонкий слой. Быть. Ну, конец то есть, может быть к нему что-то прилепливается, но я не знаю. А, да, да. А, то есть ну, при, при механическом воздействии его легко повредить и разорвать спец. Нет. А вы сказали, что до четырех килограм выдерживает. Это значит, что он распадается когда больше. Да, но ну, четыре килограмма на один атомный слой. Это невероятно. Это намного. А это вообще. Не нам... том, что там один атомный слой Это один атомный слой выдерживает держит четыре а килограмма. <смеш> Ладно, <смеш> не, <смеш> не, не. Для одного там слота это невероятная прочность. То есть его даже делали так делали ну, небольшой, небольшой кусочек этого графена и тыкали специальная иголка. Даже как-то со создавали ну такую силой тыкали как будто бы пулей стреляют. стреляет. Ну в общем не пробили. да Теоретически можно, но для этого нужно сделать идеально большой слой графена это немножко другая проблема потому что тут можно сделать вот из этих кусочков они там не будут дефекты то есть где дырки там где нам не нужны всякие это будет уменьшать его прочность для вот там для электроники сойдет а чтобы вот, сделать что-то такое типа одежды которая будет ни, пуля непробиваемая, это не покатит поэтому надо этим еще будет работать Еще? интересные какие-нибудь военные уже забили ну типа чтобы делать всячески ну, крепкие штуки. ну, Я думаю, если, я думаю, над этим работает. <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> потому что сделать даже обычную броню, на которую настита слоем графена, если она будет прочнее, или какой-то суп, супер вертолет, у которого будут ну, легкие крылья, легкий, вообще каркас, все легкое, оно при этом прочная, потому что она покрыта графеном, то что, думаю, работает. Если он миллиард евро выделили, где-то еще выделили, поэтому работает. Да какие-то эксперименты, чтобы презервативы покрывать я... Я... Я... Я, я что я Я что-то такое натыкалась на такие статьи. Но я специально эту область не, не, не, это, не исследовала, поэтому ничего сказать не могу. Если они не могу. Да, да, просто вирус очень большие к чему-то прилепляться например с кем желудка не пропускать прилепляться <постит> она, <pulpits> скорее всего не будет потому что он химически он скорее всего не будет потому что он химически нейтрален для того чтобы прилепляться это, надо быть химически агрессивным типа как свободного там, кислорода который к чему всему цепляется но вот я читал одну статью в такую общую которая уже Панику нагнетало, еще не, толком не получили, только начали когда то производить, а уже панику раздувают. И там единственное, что они смогли найти вот такое вредное, то, что он все-таки химически устойчив, если такие маленькие графеновые, ну чешуйки будут, например, плавать где-нибудь, они могут повреждать, ну, то есть они как бы острые, прочные, могут повреждать там живые клетки какие-то. Причем для человеческого тела это вообще никак ну, не говорилось. Говорилось, что это будет вредно для планктона там, в морях, океанах. Для этого. Графена да. можно делать веревки? Из него можно, ну лучше использовать на трубке, но я там видела одну статью, когда его связывали просто несколько слоев графена скручивали и делали узелок, и это получалось еще прочнее. если, например, хочется устроить какое-нибудь шоу, на котором можно заработать денег, чтобы ты как будто вылетал. Ну, когда-нибудь, наверное, такое тоже можно будет сделать. Ну, почему? Беклазурки из него можно сворачивать. Ну, пусть не надо, но микро, правильно? Если соедините Ну, да, я не знаю, насколько она будет прочна. будет ли она. Она же как и одна от это на, на отрубке, а на одеяло уже... А для Это может из есть из это как экрану. Из него Во-первых, его используют как слой, но обычно прозрачный для светодиодов. И, с другой стороны, есть разработки, когда его используют именно как светодиод. Но я не сильно разобралась, почему он излучает. Там делают по определенной ширине эту моноленту. его То есть что-то прозрачное посреди стенки и рисунок. не нужно более Да, то есть прозрачный экран, на котором что-то появляется. Но есть такие… изучают его свойства. Он что-то излучает, то есть как-то, как светодиод. Но я не могу подробнее сказать. Gracias,